Она, лишь любовь нам нужна. Я просила у Бога, когда совесть меня разбудила, чтобы Он от меня поскорее всю гордость забрал. Но ответил Господь, что сама эту гордость растила и что Он никогда, никогда. Мне ее не давал, потому то сама я должна побороть гордость эту, Каждый миг из себя беспощадно ее изгонять, Но тогда лишь смогу одержать в этой битве победу, Если в слове его буду силу и мудрость черпать». Я просила у Бога мне в людях помочь разобраться, чтобы могла простоту я от скрытого зла отделить. Но ответил Господь, что не в этом мне нужно стараться, не мое это право кого-то и где-то судить». Я просила у Бога убрать и разрушить проблемы, что мешают мне ближе, скорее к нему подойти. Но ответил Господь, что в упрямой беспечности все мы строим эти проблемы на собственном нашем пути». Я просила у Бога избавить меня от ненастья, чтобы дал Он мне то, что лишь счастье и радость несет. Но ответил Господь, что во всем эту радость и счастье я должна находить, ведь для этого жизнь Он дает. Я просила у Бога, говоря, «Будет проще». «Если все недуги мои, ты излечишь мой Бог до конца!» Но ответил Господь, что и боль, и любые болезни приближают к Нему, отделяя от мира сердца. Я просила у Бога избавить меня от страданий, подарить мне терпение, как лучший душевный нектар». Но ответил Господь, что терпение есть плод испытаний, оно в муках растет, а не просто дается, как дар. Я просила у Бога дать покорности мне и смирения, чтоб послушную быть перед Ним я могла бы всегда. Но ответил Господь, что Он в самом начале творения право выбора мне как и каждому дал, навсегда. И мое это право, послушную быть или не очень, выбрать жизнь суете или ему свое сердце отдать. Он с любовью сказал, что пока еще ждет он и хочет, чтобы я торопилась, ведь завтра могу опоздать. Как искать мне пути? Я об этом просила у Бога, где ответы найти я могла бы на любой бы вопрос. Но ответил Господь, что не нужно искать ту дорогу, этот путь предо мной, этот путь есть. Христос. И тогда я сказала, мой Бог, помоги мне, прошу я, все обиды забыть, сердцу вечного, дай мне огня, подари мне любовь ко всем людям большую-большую, чтобы могла я любить, как ты любишь, мой Боже, меня. И Господь мне ответил, что вот, наконец-то к порогу смысла жизни земной. Я в исканиях своих подошла, покрывает любовь, и грехи наши все, и пороки, нет границы любви, лишь она, лишь любовь нам нужна.